Привет! Сегодня очередное занятие на тему борьба с сексуальной зависимостью, преодоление сексуальной зависимости. И сегодня я хочу разобрать тему сознания человека, подверженного сексуальной зависимости. Мы разберем каково его сознание, какие стадии проходит это сознание. В общем, разберем сегодня сознание человека который подвержен сексуальному вожделению. Смотри до конца, видео будет интересным. Итак, привет! Ты на канале Бромовет. Здесь мы говорим о жизни, философии, психологии, и пытаемся найти решение разных психологических задач. Если у тебя есть психологические запросы, приходи ко мне на консультацию. Буду рад тебя видеть. Меня зовут Антон Шусюльгин. Я психолог. Итак, в большому счету человеческое сознание может находиться только в двух полярных состояниях. Либо состояние слуги, то есть то состояние слуги, когда мы кому-то служим. И состояние некого человека принимающего служения. То есть, ну вот, условно, я думал, как это назвать, но вот кроме слова как господин, наверное, никакое такое емкое на, на ум не приходит. В общем, есть состояние сознания слуги и состояние сознания господина. Давай сейчас поподробнее разберем. Итак, состояние сознания слуги. Что это означает? Это означает, что в этом состоянии мы сконцентрированы на объекте нашего служения и забываем о себе, о своих интересах, о своих нуждах. Ну, например, мать, которая пытается заботиться о своем ребенке, находится в умоностроении слуги. Она служит своему ребенку, она его как-то там кормит, да, обмывает, оббивает, воспитывает. Не всегда, конечно, но по, по большей части, и поэтому у нее именно к ребенку умонастроения слуги. Также бывает умонастроение господина. Это то умонастроение, когда ты принимаешь служение. То есть ты сам не служишь, но тебе нравится, когда тебе оказывают, значит, тебе оказывают служение. И интересный этот момент заключается в том, что одновременно, одновременно мы можем находиться только в одном состоянии сознания. Мы не можем в своем уме да, как бы одновременно и кому-то служить, и в то же время принимать служение. Это невозможно. Это точно так же, как тянуть канат. Мы либо тянем канат на себя, либо он идет от нас. То есть здесь то же самое. Либо в одну сторону, либо в другую. Невозможно одновременно тянуть в, эти, в обе стороны. В этой связи желание секса — это желание господина. Это желание принимать служение от другого человека и наслаждать свои чувства. Поскольку одновременно наше сознание может находиться только в одном из этих состояний в этом ролике я хочу разобрать три стадии развития сексуального вожделения в сознании которое находится в умонастроении господина то есть и простыми словами как развивается сексуальная зависимость, кстати, здесь подойдет и зависимость от азартных игр, зависимость от алкоголя. По большому счету любая зависимость, она сюда подойдет. И вот сейчас я хочу просто рассказать этапы умонастроения господина, то есть того человека, который принимает это служение в виде секса, да, в виде там какого-то алкоголя, в виде чего угодно. Какие стадии она проходит? По большому счету она проходит три стадии. И давайте мы сейчас с вами их разберем состояние сознания номер один оно характеризуется сильным желанием получить какую-то неодушевленную вещь каждый из нас по большому счету находится на этом этапе сознания что это означает когда я хочу наслаждать свои чувства с помощью какой-то неодушевленные вещи ну например я хочу купить машину я хочу купить квартиру я хочу купить телефон то есть я хочу что-то себе да, вот это вот желание себе, фактически это является желанием секса, но оно, оно, как бы идет в градациях, в трех, в трех как бы ступенях идет. Сейчас, сейчас, мы с вами разбираем первую ступень. Первая ступень это обладать неодушевленной вещью, например, телефоном, да, вот квартирой, машиной, и это обладание, оно дает некое счастье, некое наслаждение нашим чувством. Каждый человек к этому стремится, и до какой-то степени это можно назвать нормой. Но тут есть одна проблема. Есть одна проблема, которая заставляет нас дальше двигаться по этому пути и проходить на вторую и третью ступень. Эта проблема заключается в том, что обладать неодушевленной вещью само по себе достаточно скучное мероприятие. То есть, ну, представь, что ты находишься на каком-то необитаемом острове, да, где нет, друз нет, нет друзей твоих, нет коллег, там, нет, нет вообще людей. Но ну, у тебя миллион долларов лежит или 100 миллионов долларов вот в пачках. И как бы, ну, и зачем они тебе нужны? Или у тебя там тонны еды, тонны там, воды, тонны золота, то, то есть там магазины, квартиры, там, заводы, но если нету никого, Возникает вопрос, а зачем это нужно? Точно так же, если ты возьмешь себе там, телефон, да, там, машину какую-то, ты какое-то время попользуешься ей, конечно же, это будет здорово после того, как ты ее купил, но спустя какое-то время ты поймешь, что она тебе никак не отвечает. Это просто мертвая материя. Вначале она начинает сильно наслаждать твои чувства, тебе нравится ее там, трогать в руках, да, как-то ее, как ее осязать осознавать что оно у тебя есть но проходит какое-то время достаточно короткое, это может быть неделя-две но ну, максимум месяц и поскольку эта вещь неодушевленная ты понимаешь что она сегодня такая же как и была вчера и такая же как и будет завтра единственное что в ней меняется она потихонечку разрушается ну как любой материальный объект он разрушается и все и на самом деле это не так круто и вот эта вот проблема она заставляет человека охваченного вожделением да вот под вожделение можете считать синоним жадности желанием сильно вот наслаждать свои чувства поскольку мы сейчас говорим про именно сексуальный контекст сексуальные лекции да у нас по сексу... преодолению сексуальной зависимости то как раз таки я, я на примере секса это и разбираю но, но, но по сути дела можно разобрать на чем угодно на желание выпить сыграть в азартные игры на чем угодно и вот эта проблема что неодушевленная вещь она никак не может насладить твои чувства долго она заставляет человека, охваченного вот этой жадностью, да, двигаться дальше и переходить на вторую ступень. Вторая, ступень. вторая ступень это заключается в том, что человек пытается начать господствовать над чьим-либо сознанием. Поскольку неодушевленный предмет, в нем не заключено сознание, да, он никак тебе не отвечает, то в какой-либо личности, в одушевленном предмете обладать им, намного круче. Например, э, обладать каким-нибудь щеночком, да, на самом деле круче, чем обладать какой нибудь там айфоном, потому что айфон, он каким был таким, останется, а щеночек с ним как-то можно взаимодействовать. То есть обладать э, одушевленной вещью, да, одушевленным предметом, да, одушевленным, одушевленным, одушевленным. То есть принимать служение от какого-то человека намного круче и намного ценнее и намного более сильно наслаждает твои чувства, чем от обладания неодушевленным предметом. И это легко понять. Одно дело, когда у тебя стоит Мерседес, и совсем другое дело, когда у тебя этот Мерседес управляет твой водитель, и у тебя еще сидит охрана. И, еще два, и ты находишься в кортеже. Два машины спереди, три сзади, и тебя сопровождает еще 10 человек. И они будут говорить то, что хочешь ты. И вот именно от этого а вот от этого осознания, что я могу управлять волей, управлять желаниями, управлять а, вообще действиями других людей, это дает в разы больше наслаждения, в разы больше наслаждения. Но и на этом этапе тоже существует определенная засада. А засада как раз-таки опять заключается в том, что эта засада заставляет тебя двигаться дальше и переходить на третью ступень, еще более сильную, она еще больше наслаждает твои чувства, но одновременно с этим она является более разрушительной, там больше негативных последствий идет. И как раз таки эта проблема заключается в том, что обладать чем либо сознанием означает также повиноваться неким правилам, ограничениям, нормам, предписаниям, которые ограничивают тебя в своей воле, изъявления на другую личность. Например. Если у тебя есть водитель, да, то у тебя есть некая инструкция, некие правила. А как ты можешь с ним обращаться? Ты не можешь ему приказывать все, что тебе угодно. Ты должен работать с ним по какой-то инструкции. Когда у тебя подчиненные есть, да, когда у тебя есть какие-то сотрудники, в общем, есть те люди, а, и там, может быть, животные, да, там, может быть, какие-то другие живые существа. Так или иначе, есть некий свод правил, это может быть как эти правила могут быть записаны в уголовном кодексе, в административном кодексе, так и некая светская мораль, светская этика, да? И вот эти правила-ограничения, они не могут тебе, в, в, как говорится, на 100% почувствовать себя вот господином, тем человеком, который имеет полную власть над этим. Потому что, что уж греха таить, каждый человек хочет иметь полную безоговорочную власть, над другим живым существом, делать с ним все, что угодно. Вот щелкнуть пальцами это живое существо просто расстанется с телом, или еще что-то сделать для тебя, просто так вот, как каждому уже хочется. Но тут на этом этапе возникает как раз-таки проблема в том, на втором этапе, да, что а, есть правила ограничения. И тогда, когда ты начинаешь приступать через эти правила и ограничения, ты переходишь на третий этап. И третий этап заключается как раз таки в нарушении правил. В переходе некой красной черты который отделяет тебя как человека законопослушного от человека незаконопослушного и ты начинаешь нарушать эти правила предписания и как раз таки от осознания того что ты можешь с кем-то поступить так как ты хочешь оно и в и рождается вот это вот очень сильное безудержное от вот сексуальное желание и отчасти секс отчасти секс он является неким запретным действием почему нам хочется вот нарушать все правила предписания. Потому что, смотрите, например, в животном мире кошечки, собачки, да, они могут трахаться фактически под деревом. У них никаких запретов нету. У них, э, они могут там друг с другом, ну, там у них родственные все связи, могут там друг с другом трахаться. И у них никаких проблем не будет. Проблема возникает только в человеческом обществе. На уровне биологии, физиологии, на уровне морали, этики, религии. И ограничение, да, вот эта некая запретность в сексе, она означает то, что мы не можем им заниматься по нашему желанию. Просто взять, щелкнуть пальцами и сразу же это поучить. Потому что нужно найти с кем ты это будешь делать, да. Нужно взаимное согласие, нужно какие-то вот создать условия, да. Нужны какие-то обязательства просчитать, нужно просчитать какие-то последствия, что за эти, а что за этим стоит. А вдруг какие-то болезни, а вдруг у дети, а вдруг там и брак мой или ее разрушится, а вдруг, а вдруг, а вдруг. И много-много-много вот этих возникает ограничений, которые которые делают вот это занятие сексом, неким нек, как бы накладывают на нее некую запретность. И как раз таки вот в сексе есть эта некая запретность, которую нам хочется нарушить. И собственно говоря, секс в максимальной степени, в самой максимальной степени сочетает в себя а, все вот эти три аспекта. То есть нам хочется владеть чьим-то телом, раз, противоположного пола, нам хочется влиять на сознание этого человека, то есть чтобы он делал то, что хотим мы, и более того, нам хочется еще нарушать правила, нам хочется испытывать удовольствие и получать наслаждение от того, что он делает то, что может быть сам не хочет и что может быть является предсудителем, но этого хотим мы. И чем дальше мы заходим в этом направлении, тем больше количество счастья мы способны получить с одной стороны, но с другой стороны, с каждым нашим шагом в этом направлении, с огромной скоростью увеличивается наша деградация, и мы получаем все более и более негативные последствия. Я надеюсь что объяснять не нужно. Также я хотел еще сказать, что поскольку одно из фундаментальных качеств любого живого существа в частности человека является качество получать все больше и больше наслаждений. Мы не можем себя остановить на каком-то уровне наслаждения. То есть, если я получаю зарплату в 100 рублей, и мне предложат 120, конечно же, соглашусь. И потом у меня возникнет желание получать 130, 140, 150. И проблема заключается здесь в том, что когда мы вступаем на эту дорожку, да, вот на дорожку неконтролируемого нашего сексуального вожделения, когда мы его никак не контролируем, то мы достаточно быстро проходим по всем этим стадиям, и упираемся в очень негативные последствия. Для нас вот уже а, занимается сексом в... Браки, в браке, в да, браке, становится как-то скучно и прес, пресно, потому что нам хочется нарушать эти правила, нам хочется получать еще больше, больше наслаждений, и получается, что а в браке вот как-то ну, с одним и тем же человеком не так интересно. А давай я, я подумаю, давай вот я вне брака займусь. И люди идут и занимаются сексом вне брака, а потом мы думаем, а почему я только, след... а почему бы мне и с, друг... и с таким же со, со своим же полом не попробовать позаниматься типа, сексом? И человек идет дальше, занимается сексом со своим полом, и так дальше, дальше. Вот это желание нарушать запреты даже вот это желание идти дальше в этом направлении все больше больше больше получать счастья оно оборачивается все большими большими страданиями и фактически этим занятием этой лекции хотел показать именно с философской точки зрения что может противостоять вот этому сексуальному нашему вожделению Просто так терпеть да, И применять дальше физические практики Умственные практики, которые дальше буду рассказывать В последующих занятиях Само по себе это не так эффективно Если ты не знаешь философию Я считаю, что чрезвычайно важно знать философию А для чего это нужно? Если ты не знаешь для чего Если ты не знаешь самый, как бы принцип этого действия То ты просто скатишься в банальный ритуализм и в банальный фанатизм, ты просто будешь делать какое-то действие, не понимая, зачем оно нужно, и рано или скоро, скорее <смех> рано или скоро, да, скорее рано, чем скоро, ты забросишь это, и ты не будешь это делать. И здесь вот это именно а, занятие, чем оно важно, тем, что я стараюсь дать философию понимания, а в каком умонастроении, в каком ключе... Я должен, буду выполнять все последующие правила, которые я расскажу вам для того, чтобы успешно противостоять позывам своего ума, да, позывам своего вожделения к занятию сексом. И основная идея заключается в том, что нужно стараться вырабатывать в себе умонастроение слуги. Потому что умонастроение слуги, оно прямо противоположно умонастроению господина. Когда ты кому-то служишь, ребенку, жене, родителям, государству, обществу, то есть ты кому-то, кому-то отдаешь, кому-то бескорыстно, особенно бескорыстно, пытаешься что-то сделать хорошее, в этот момент у тебя ум работает именно в умонастроении отдачи, но не в умонастроении получателя. И как только ты останавливаешь и говоришь «все, а теперь я хочу сам для себя», в этот момент в твоем уме щелкает выключатель и ты переходишь в умонастроение господина, то есть умонастроение наслаждающегося, то есть в умонастроение человека, который принимает наслаждение. И вот здесь возникает самая большая засада, поэтому пути очень большая такая, очень большая. И очень такая резко идущая вниз дорожка, по которой люди обычно очень сильно скатываются, начинают изменять, начинает заниматься развратом и всякими прочими-прочими непотребствами. У кого-то эта дорожка может занять несколько лет, а кто-то там ее и за год пройдет. Поэтому здесь важно понимать, что именно философию, что настроения слуги, умонастроение человека, который кому-то кому служит, кому-то там работает на кого-то, да, пытается кому-то что-то сделать хорошее, оно полностью, полностью нивелирует, полностью уничтожает вот это умонастроение господина. И тогда в умонастроении слуги, оно не может появиться желание заниматься сексом, потому что это противоестественно. Потому что желание секса ⁇ это желание себе, наслаждать свои чувства, а желание слуги ⁇ это отдавать служение кому-то, наслаждать чужие чувства. Вот. вот, собственно говоря, что я хотел с вами поговорить. На следующем занятии я постараюсь рассказать еще более подробно, потому что это еще более важно. умонастроение слуги. Там тоже есть три аспекта очень важных. А на этом я хотел бы попросить тебя написать комментарии, что ты по этому поводу думаешь. Может быть, у тебя есть свои какие-то интересные мысли на этот счет. Я благодарен тебе за просмотр. Вообще это классно, когда я смотрю, меня смотрят люди. Это здорово, это вселяет в меня оптимизм и уверенность в том, что я все делаю правильно. Напиши, пожалуйста, комментарии, комментариях свои вопросы, а также мне будет интересно узнать, на какие еще темы ты хотел бы, чтобы я снял видео. Поставь лайк, подпишись на канал. До скорых встреч, пока!